Денис, приветствую тебя! Привет всем! Очередная встреча, соответственно, после, снова, как и на прошлой неделе, после серьезного фундаментального события, мы с тобой обсуждаем рынок, возможности, которые на нем есть, движения, которые уже произошли, и которые потенциально еще могут случиться. Смотрим, опять же, на происходящее с позиции фундаментального фона и технического анализа. Поэтому, конечно же, мы, друзья, не претендуем на истину первой инстанции. Мы только хотим вам помочь в принятии торговых решений, поэтому особо, конечно же, не критикуйте. Но, с другой стороны, за что нас критиковать, ведь мы... Подсвечивали возможности роста индекса доллара, слабости рисковых активов. И если вы на этом не заработали, то, наверное, нужно винить только себя. Соответственно, Денис, сегодня мы с тобой, я думаю, уместно пройтись по европейской валюте. Можно пару слов сказать про индекс доллара, хотя там у них почти стопроцентная корреляция. Также можно оценить ситуацию на рынке драгоценных металлов, и прям, чтобы совсем затронуть все оставшиеся ну, сектор а, финансовых рынков, можно еще и на нефть посмотреть. То есть угодим всем сегодня. Давай, демонстрация экрана, сразу с меня. Секундочку. Я предлагаю сейчас время переключиться на индекс доллара, который, кстати говоря, вырос по итогам вчерашнего дня и сегодня сохраняет вот этого вычу позитивную динамику. Котировки 112,37 пунктов. Что мы имеем на данный момент времени? Американский регулятор соответствует соответствии с ожиданиями повысит процентную ставку. 75 базисных пунктов, соответственно, до 4%. И можно было бы на этом уже закончить, ну то есть повышение ставки самая высокая ставка среди всех развитых стран – это достаточный триггер для того, чтобы по-прежнему верить в рост доходности американских облигаций, приток денег в эти активы и, соответственно, в ту поддержку, которую доллар будет получать вследствие этих конверсионных сделок. Но нельзя не пройти мимо комментариев Форджерома Паула, который подсветил. Возможности того, что на текущем этапе американский регулятор, может быть, где-то там куларный подумывает о том, чтобы когда-нибудь нужно будет э, все-таки взять паузу, но не сейчас. Поскольку инфляция по-прежнему остается высокой, ФРС намерена дальше агрессивно, активно с ней бороться, и для того, чтобы вести эту э, как бы равную борьбу, он будет... Э, высокими темпами и дальше разгонять ключевую процентную ставку. Причем очень важный комментарий от Паула, что прежний ориентир по целевой процентной ставке, он может быть даже ниже, чем фактически тот уровень, к которому ставка придет. Вот те, кто ну, понимает, о чем идет речь, сразу как бы читали между строк. И увидели в этом намек на то, что ключевая ставка американского регулятора может легко перевалить даже за 5,5%. Ну, разумеется, это уже перспективы 2023 года. Особенно если американский регулятор на последующих заседаниях не станет проектировать свой подход к именно противостоянию высокой инфляции и будет удерживать высокие темпы ужесточения политики. То есть фактически Пау сказал, что решительный подход остаются в приоритете американского регулятора, и нет сейчас с ровным счетом никаких причин нам, как покупателям доллара, сомневаться в том, что индекс ждут новые-новые максимумы. Сегодня, если бы, конечно же, американский регулятор, например, повысил ставку на 75 байсных пунктов, но дал сигнал, что теперь он может взять паузу и либо замедлить существенно темпы ужесточения политики, чтобы оценить эффекты прошлых мер, я бы уже начал сомневаться, ждут ли доллар новые максимумы. Ну, Поскольку этого не произошло, и все сложилось как нельзя лучше для покупателей доллара, я думаю, здесь тоже нужно уже не нужно мудрить, нужно принять к сведению, что восходящий тренд по доллару продолжится, и, соответственно, мы скоро увидим новый максимум. Европейская валюта, которая, разумеется, является зеркалом отражения индекса доллара, снижается. Котировки 0,9785 на контрасте действия ЕЦБ и ФРС. ЕЦБ, да, тоже повысил ставку на 75 байсных пунктов, но что касается действия американского регулятора, то существенно опережается сейчас монетарный подход и действия европейского регулятора. И я думаю, что ЕЦБ даже... Вот на следующем декабрьском заседании в итоге максимум, насколько повысить процентную ставку, это будет 50 байсных пунктов, что, в принципе, оставит ИЦБ в числе отстающих. Это не говоря про фундаментальный макроэкономический фонд. Вчера очередной блок статистики по активности производственного сектора. Кому интересно, можете открыть экономический календарь, посмотреть, что по еврозоне, по всем ключевым странам ЕС, тотальное снижение делового сектора, активности в, дел... в промышленном производстве в сфере услуг – это… Приближает рецессию, которая будет неизбежна для валютного блока. Я бы сейчас здесь тоже ничего не выдумывал, друзья. Предсказуемо, мне кажется, дальнейшее снижение. Причем вот мы пробили локальный уровень поддержки. Я думаю, что следующей целью для европейской валюты будут уже котировки где-то 0,9650-0,96. То есть фактически с текущих уровней можно ориентироваться на движение больше, чем на 150 пунктов. И допускаю, что к следующему эфиру мы будем говорить о европейской валюте как об активе, который просядет еще сильнее. Золото я пытался перегать рынок, собственно последние дни рассчитывал на то, что всплеск волатильности, который должен был бы последовать, где он последовал на фоне заседания американского регулятора, может забросить золото там в районе 1680 долларов за тройскую полностью, даже повыше. Держал вот длинные позиции, у меня первая цель была 1670, но вчера вообще несколько центов фактически до этого уровня мы не дотянули. Расстроился я, конечно, очень сильно, потому что золото сильно быстро развернулось, и фактически сейчас котировки 1627. Я, к сожалению, вот эту спекулятивную сделку, лонговый сценарий, оказался неправ, и пришлось закрываться уже с минусом, но особо не расстроился, потому что, опять же, прочие сделки, которые были... С расчетом на долгосрок они сейчас уже приносят хорошие результаты. Я думаю, что в конечном счете по евро индексу доллара можно будет заработать еще больше. Сейчас конкретно у меня идей нету но с точки зрения фундаментального фона, да, сейчас что нужно делать по золоту, это его активно шортить потому что укрепляется доллар, растут доходности американских облигаций. Но я согласен с теми, кто не может нажимать кнопку sell по золоту, потому что делают ставку все-таки еще и на геополитику, которая в любой момент может выступить компенсирующим фактором. В общем, друзья, если сомневаетесь, в принципе, так же, как и я, то, возможно, лучше остаться в стороне от этого актива. Что касается рынка нефти, здесь предсказуемое восходящее движение. Всю неделю мы растем, фактически по бренду 95 даже выше долларов за баррель. Этот рост основан на ожидании сокращения предложений из-за действия ОПЕК, из-за санкций против российской экономики. Еще локально нефть подогревает последние отчеты по запасам нефти США, как от Американского института нефти, так и от администрации энергетической информации. Не вижу сейчас никаких причин полагать, что... Черное золото может резко и сильно просесть. То есть пока у нас локальный восходящий тренд, и пока трейдеры, которые покупают золото, реально готовятся к серьезному дефициту предложения, конец года, может быть текущий уровень на долгосрок, вот где-то в диапазоне даже текущего ценового значения и отметки 90 – это идеальные точки входа на долгосрочный байт. Надеюсь, друзья, то, что вы все-таки открывали, если заходили в рынок, открывали ланги по более низким уровням, когда мы возможности этого ранее подсвечивали вам, и сейчас уже с хорошим профитом. Ну, а в целом мои ожидания дальше, что мы продолжим расти, и, возможно, уже в ближайшие недели, может быть, даже раньше, протестируем 100 долларов за баррель. Денис, слово тебе. Так, хорошо. Как раз вот расчерчивал евро. Итак, друзья, всем-всем-всем привет. Значит, по евро у нас достаточно классная на самом деле торговая ситуация. То есть заключается она в том, что движение вниз, то, какое, которое точнее, мы как раз таки ждали, оно uh -huh. у нас полноценно формируется. Еще, конечно, не сформировано, но формируется. Значит, сейчас вот если комплексно, технически на общую картину глянуть, мы четко видим, что а, есть такой, можно назвать его и каналом восходящим, либо можно просто трендовую накинуть, что цена вот как раз четко к трендовой пришла и здесь же находится у нас еще и депок а, всего декабрьского контракта а, фьючерсного, то есть и плюс еще опорный объем, вот он даже подсвечен красным квадратом. В общем, это тот диапазон, который цена наиболее активно проторговалась, где крупные рыночные участники себя максимально проявляли. И теперь единственный вопрос, будет ли откат. Я не знаю заранее, никогда не люблю прогнозировать вообще откаты, потому что это такая величина, которая... Но, ну, скажем, переменная нам заранее неизвестно То есть могут с откатом пойти, могут без отката. Общая цель у меня, вот уже как Артем как раз четко сказал, 96.50. У меня это диапазон, то есть 96.70, 96.30. То есть это построено с помощью маржинальной зоны двойной и с помощью локального уровня поддержки. И вот такой диапазончик вырисовывается. По опционам там также есть хорошая проторговка на 0.97. В общем, у меня на самом деле нет сомнений в том, что цена придет вот... К этому диапазону Особенно учитывая то, что если комплексно вот Посмотреть на саму структуру То у нас очень классическая была Сформирована структура То есть движение вверх, двухфазное Как раз, два, три И потом отваливаются вниз Причем скорее всего с полным перекрытием сегмента Это весьма классическая формация А теперь смотрите, если, если Будет откат вверх, то лучше всего продавать Вот от этой зоны 98.60, 15 Это сильный диапазон, который на Часовом, на 4-х часовом это локальная проторговка вот текущей торговой недели и плюс здесь же был проталкивающий объем вниз, который вчера сформировался вот как раз на риторике Пауэлла, поэтому если будет сюда коррекция, можете продавать, тут как раз уровень опорной свечи проходит и вот такой дальнейший сценарий, либо, либо же могут упасть прямо с текущих, еще раз говорю, заранее невозможно сказать будет откат или нет, но мы четко знаем, что мы будем делать, если этот откат будет. Касательно индекса доллара, ну, здесь понятно все, очевидно, это самый большой вес евро находится в расчете индекса доллара. По-моему, 56 56,5%. И э, здесь я показывал тоже на своем открытом канале, что ожидая движения вверх, когда цена как раз вот падала вниз, была где-то в районе вот уровня 110. Я как раз показывал, что ну, вот, буквально к зоне могут дотянуть и дальше стрельнуть вверх, скорее всего, на перехай. Ну, собственно, полпути пройдено, дальше ну, открытое абсолютно поле, может быть придут снова вот в район 115, и вообще не исключаю, запросто такое может быть, и в принципе, с учетом того, что вчера Пауэлл сказал, я кусочек пресс-конференции его увидел, о том, что он прям вот яро так настроен бороться с инфляцией, что э, могут и до 5-6% повысить, то есть там, конечно, он эти цифры не озвучивал, но тонко намекает, ну, в принципе, uh -huh. я уже сколько помню риторики всех э, глав ФРС, они как-то вот очень э, расплывчато такими загадками постоянно говорят, вроде и сказали, а вроде и нет, Что в, сл в случае чего, а мы не говорили, <laughs> поэтому, э, я думаю, все-таки все повысят, да, пятерку мы с очень большой вероятностью увидим, но единственное, вот как раз об этом писал за э, час ровно до, Ставки ФРС о том, что я думаю, что где-то на 0,5% будут повышать, начиная с декабрьского заседания. То есть, там потом будет э, уменьшаться уже повышение. Поэтому пока что локально все-таки индекс доллара на перехай, то есть, я вижу где-то в район 115. Промежуточная коррекция возможно, текущей, потому что здесь хорошее такое накопление есть. Но, опять-таки, его могут и пролететь. Поэтому здесь лучше не рисковать лишний раз. Поэтому, следовательно, евро, если продажи есть, лучше их держать в район 0,9650. Что касается золота, значит, золото, естественно, среагировало абсолютно логично, идентично валютам. Мы вот как раз с ребятами, ну я уже много раз озвучивал эту цифру в районе 1661. Это очень классическая вообще была комбинация расторгована, то есть паттерн перепозиционирования, он же перекрытие сегмента также называется. Здесь у нас были объемы, которые появились на прошлой неделе и с дальнейшим проталкиванием вниз, и полным перекрытием предыдущего отката, и цена при коррекции подошла к одной-второй маржиналке, здесь вот такую тень хорошую дала, честно, я вчера даже чуть напрягся, потому что у меня не было времени там внимательно все отслеживать, но можно было войти красиво на 1665, там был сигнал уже на часовом, на получасовом графиках, вот, но это нужно было просто сидеть и все это дело отслеживать. Но mm -hmm. я у нас в закрытый канал просто дал заранее лимитку еще, по-моему, даже 31 числа где-то, ну, в общем, гораздо раньше, а, что, мол, если сюда добьют, ловите. Ну, в общем, поймали, да, там маленькая просадочка вначале была, но сейчас, конечно, вот красота, уже почти 350 тиков пропетляли, поэтому... Первая остановка это все-таки 1620, как, ну, такой хороший уровень поддержки, все-таки у нас вот локально экстремум один, локально экстремум 2, 1617 в районе второго экстремума, поэтому лучше ну, с маленьким зазором взять, так как в прошлый раз все-таки недобой был небольшой, поэтому я и сейчас тоже возьму с учетом вот этого небольшого недобоя. Вот. Но не факт, что на этом закончится. Дело в том, что внизу очень серьезный есть диапазон поддержки с точки зрения опционов. Вот где он находится. И этот диапазон имеет вот такие вот границы. Значит, 1500... Там даже чуть-чуть его округлить. Вот 1580... 4 это верхняя граница и нижняя граница 1570. В общем, это реально серьезный диапазон. Я не могу сказать с уверенностью, прям дойдем мы сейчас туда или нет, но в принципе это вполне возможно. Учитывая... Движение по индексу бакса, если он пойдет реально на перехай, то есть в районе где-то 115, это золото ничего не останется, другого тут уже экстремум близлежащий рядом, и сама структура, то есть нисходящая, никакие максимумы не перекрывались, поэтому движение вниз, я думаю, будет в приоритете, но первая цель, это в районе все-таки 1620, и дальше уже погонят еще вниз, то есть вплоть до вот таких экстремумов. Вот, так что здесь нужно быть внимательным. И касательно нефти. Вот по нефти, как бы логично вроде было бы смотреть так же, как и евро, как и золото вниз. Но нефть это самый спекулятивно-геополитический сырьевой инструмент. И поэтому у меня здесь мнение... Вот не помню, мы с тобой в прошлый раз или в позапрошлый, по-моему, рассматривали тоже нефтянку. А на тот момент она была где-то вот в районе вот этой вот флетовой чехарды uh -huh. вот И тоже как раз, когда с тобой анализировали, говорили о том, что в рост рассматривайте именно покупки. То есть, ну в моем случае тоже сказано, сделано. То есть, именно покупки у нас в приоритете. Я часть еще, 50% покупок еще держу. Прошлые как раз очень интересную комбинацию расторговали. Цена подошла к маржинальной зоне и также вот к такому локальному уровню, Сопротивление, от которого, кстати говоря, до, до сих пор отскакивает еще вверх. И в сочетании также с маржиналкой. Поэтому здесь я прошлые покупки как раз закрывал. но при этом решил, думаю, ну мало ли сработать в откат, потому что очень крупный, вот он точный объем нам э, накидали сюда, сработали в откат красиво. И здесь же закрыли, э, получается, продажи на откат и сразу же открыли сделку на покупку. Я в тот момент вообще сидел на чемоданах, хотя я перед эфиром рассказывал эту историю. Вот как раз вот именно в этот момент сработала лимитка на 85.50, потому что здесь очень сильная... Зона накопления объема То есть такие диапазоны цена, как правило С одного касания не проходит То есть таких примеров на истории огромное количество Можно найти, и поэтому здесь была Уверенность в том, что все-таки ну, там, С риском 150 тиков, это не так уж и много Цена все-таки отлетит И она отлетела действительно, и сейчас я думаю Это промежуточная остановка, там какую-то Внутреннюю еще может даже откат добьют И в конечном результате Пойдут в район 93 Потому что на уровне 93 Вот прям очень красивый находится на самом деле диапазон. То есть здесь контрольная маржиналка от уточняющего уровня. Здесь же находится еще локальный уровень сопротивления. И по опционам здесь тоже такие хорошие блощиные сделки как раз сюда попадают. Поэтому я не вижу причин, чтобы цена туда честно не дошла. То есть абсолютно не вижу. Трендовой поддержки здесь тоже накинул заранее. То есть видим, что может быть, даже с учетом флета до нее попытается достать. Да и в целом структура, если вот так посмотреть, то есть похоже очень на то, что все-таки нащупали уже вот это вот дно. Потому что прошлая коррекция была, полное ее перекрытие вверх, то есть это формирование паттерна перепозиционирования, коррекция в зону срабатывания этого паттерна и снова движение вверх. И здесь, как правило, ближайшая цель по вот этому экстремуму, от которого началась uh -huh последняя коррекция. Поэтому, в целом, я думаю, что нам все-таки какую-то очень хорошую коррекцию ну дадут. И тем более, здесь еще вот такие вот классные старые уровни есть. Они, конечно, были много раз распилены, но с точки зрения целей, они ну, будут весьма эффективны. Поэтому я все-таки стараюсь не дергаться и буду держать. Тут всего 50% осталось от покупок, но лучше придержать. Поэтому у меня все-таки расчет нефть в рост, золото в продолжение падения, индекс доллара еще раз напоминаю, в рост. И евро, продолжение падения, если будет откат, то от этой зоны можно будет продать. У uh -huh. меня все. Спасибо, Денис, за комментарии. Собственно, по-прежнему мы с тобой еще определяем тенденции на основании и техники и фундамента в одном направлении. Это хорошо, это обнадеживает, что рынок все-таки продолжит двигаться именно в обозначенных направлениях. Но остается только бело за малом следить просто за тем, чтобы эти цели были сделаны. Как и всегда, друзья, продолжим актуализировать уровни, фон, возможности для вас каждую неделю. В принципе, Следующий эфир не исключение. Через неделю, так в четверг, мы с Денисом обсудим, где активы будут уже по прошествии еще одной недели. Но думаю, что... С учетом того, как сейчас валится рисковый инструмент и растет индекс доллара, будут уже, может быть, даже около целевые ориентиры, которые мы с тобой выставили. Надеюсь, что так иногда нужно визуализировать и дополнительно верить в позитивный исход. Денис, спасибо тебе за то, что смог найти время подключиться, обсудить со мной рынок, рыночные возможности, подсказать -то классные торговые рекомендации. Ну, тогда до скорых встреч и тебе хорошего закрытия недели. Спасибо, тебе тоже отличного закрытие недели, хороших выходных и нашим подписчикам традиционно соблюдайте риски и прибыльных вам сделок, хотя такие да. торговые возможности, мне кажется, неприбыльные сложно, <с> <с> чтобы они принесли, поэтому всего всем наилучшего, ставим лайки, не забываем. Точно, пока. Пока-пока. <с>